Oh <laughs> смотрим как там вообще въезд во двор В принципе, въехать возможно. Вот, ты что, хлопок что ли был? Хлопок, да, был? все Привет, там Что они все стоит? в подъезде Что Ну там? вон балкон, на четвертом, видишь? Хлопок какой-то был ну, Значит рамы валяются вот сварь, а открыты. Угу. Окна открыты на балконе Произошел хлопок, короче Можешь выкинуть на следующей передавай. Короче, с той стороны, здорово, здорово. Mm -hmm. С той стороны тоже пластивое окно вылетели, короче. Лежат, короче балончик бывает, Баллончик, маленький, бывает такое да? Ой, да. от маленького блядь, да, да чтобы да. окна со всех сторон, да. да да, да. но ну, мы вот сами что? пройди короче да нет мы он... провожу тебе не надо вон они а сцены, ходят там тоже пластиковые окна короче все вышло был короче квартира на две стороны получается же нормально один объем стоит но что да нету газа, нет, нет. Тут не газичи, газа нету вообще в доме. Газа, нету нету. Нету вообще в доме. Газа, Это походу по у нет. него что-то баллон. баллон <свят> Нормально хлопнуло, да? Нормально хлопнуло. Ах, там а, с той а стороны тоже хлопнуло. Что-то в этот, вылетел.